Что будет, если генератор плюс проектор вместе, если я имею в виду создание семьи? Там, во-первых, надо смотреть, чисто по тип по типу возникает такая ситуация, что генератор, и проектор это неплохое сочетание для того, чтобы раскрываться генератор, потому что проектор по своей сути он здесь ищет генератора как донора. Да, как, не, не то что как донора, он, он, он хочет быть раскрытым каким-то генератором. И он, как правило, ведет от, от одного до пяти генераторов в этой жизни, но, как правило, у, у, проект, у каждого проектора есть свой главный генератор в этой жизни, который его очень сильно волнует. И если это тот генератор, то это здорово. И здесь очень важно быть распознанным. Для проектора мега важно, чтобы тебя этот генератор распознал. И вот тут возникает конфликт небольшой. Мне задавали недавно этот вопрос, когда мужчина проектор, а женщина генератор. Как же так, что мне делать, мне инициировать или не инициировать встречу? Как же я же мужчина, я должен дойти первый. Я говорю, ты э, на самом деле можешь подходить только тогда, когда ты получил импульс от этой женщины неоднозначный. Когда она реально распознала из толпы тебя, выделила тебя и начинает тебе уже там маяковать всячески. Уже, ну, уже это вот так, и так. Вот После этого. То есть это, это важно. Но это когда мы говорим про мужчин проекторов. Да? Я не хочу там углубляться. Эта тема отдельная. Мы с Мариной ее как-нибудь раскроем. Проектор с генератором в повседневной жизни. Сложность заключается в том, что генератор находится под постоянным лазером проектора. То есть проектор имеет обыкновение тебя сканировать. Он тебя, он тебя видит насквозь. Если вы, у вас ваша механика и ваш композит позволяют построить отношения, ну там надо смотреть, там очень много других данных, тогда этот союз очень даже, очень даже хороший, там не говорю слово неплохой, там очень даже mm -hmm. хороший союз, но лучше всегда понятнее друг другу генератор с генератором, да? Проектор с проектором, у меня есть такой союз, один мыши в доме взяли вверх, все всегда бегут наружу, называется, то есть там, а, по один проектор ищет своего генератора наружу, другой проектор ищет своего генератора наружу, а вместе приходят для того, чтобы каким-то образом обменяться а, компетенциями, советами, там нет такого притя... притяжения, как... Там, но, нет, там но, нет, там эмоции не могут быть, если они эмоциональные, там а, они обуславливаться нечем, у них как бы, они же, что правильно говоришь, они ищут сакральную энергию, как, которая для них сладка для того, чтобы на нее присел и поехал. Да? Вот. А так, ты не сакральный, я не сакральный, часто эти союзы определяют дети. Когда рождаются дети генератора, вот у них там возникает настоящее счастье для двух проекторов, это реальный выход. Но это отдельно надо как бы говорить, это G еще очень важно. а как же запланировать так, чтобы от двух проекторов родился генератор, ты точно знал, что этот ребенок будет генератор. Прикинь, частики я не знаю. Три проектора, и каждый ждет, когда кто-то кого-то пригласит. Можно же ведь так из голода умереть. не будет ждать того, кто приготовит обед. Пойдемте кушать. Ну, там, да, там свои стратегии может быть. Но вообще, проектор с генератором, тема еще та. Вы должны понимать, что для проектора генератора в постоянном присутствии очень много. Проектор должен иметь возможность свалить от генератора, потому что генератора, его реально много. И если генера... если проектор не знает своей механики, если он не обучен и не умеет правильно из своей стратегии действовать, то не очень много возникать может из этого напряжений. То есть генератор не сакральный, он обуславливаясь, не знает, когда хватит. И вот эта обуславленность, незнание когда вовремя остановиться и когда много генератора вокруг, ох, иногда возникает тяжело напряжение у, у проектора. может Можно назвать да. даже выгоранием. Да, что... наверное, вот как бы да. один, из, один из таких моментов, что да, какой-то вот. Да, да, если да. сильный генератор будет, будет все время его обуславливать, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну там как бы они вот, если эти два человека, этого. все меняет очень сильно, еще раз говорю, неважно, какой у вас тип, любой тип может жить с любым типом, если он знает свою стратегию, если он следует, если он пробужден, или хотя бы на пути пробуждения, хотя бы как-то а, в своем эксперименте двигается, хотя бы пытается как-то следовать своей внутренней стратегии. Тогда у них есть у любого самого сложного композита. Есть возможность э, выжить в этом союзе и нет приговора. Иногда люди говорят, вот у вас такой сложный композит 9.0, там вообще не вздохнуть, не пронепернуть, у меня 9.0 композит, это когда у нас на двоих определены все центры, да, там вообще не, не, нет выхода называется. А, да, это тяжелый союз, но это союз для развития, это реальный союз для развития и очень важно, что я столкнулся с дизайном. Если бы я не столкнулся с дизайном, если бы я не встретился бы, мы бы разошлись с моей женой, я сто процентов могу сказать, мы уже не были бы вместе. Мне дизайн реально помогает, и помогает реально, будучи, осознавая, что у нас происходит, какие процессы, понимая, что нужно делать. Делать это, ну, а у Олеси у меня там природная интуиция. Ну да, действительно, вот в чисто бытовых таких моментах, кстати, вопрос предопределил то, что мы хотели продолжить тему нашего разговора. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей. Как раз мы затрагиваем эту тему, как взаимодействовать друг с другом различным типом.